Поехал в Новосибирск, объявление у меня было с мясом, слава богу, живой, в общем, стоим на дороге из Барнаула, пытался выехать, в общем, так получилось, что тут ограничение скорости, километров 40 или 60 вообще, как бы не сильно-то быстро двигался, выезжает, потом покажем, миномарка на встречную полосу, я думал, ну просто как, знаешь, как обгон там, например, нет, она прям в мою сторону, а тут еще, ну, некуда, я... В бок постарался так бы, чтобы не в лоб, -то. и прям вот такой резкий удар. Все как обычно, до доли секунды происходит. В общем, Господь сохранил, что сам я живой. Машина получается все, она сейчас сама ехать не может. Вызвал тут в общем газель, все мясо перегрузили, сейчас пойдем на себе, но сейчас сначала машину эвакуатором придется везти. На стоянку уже договорился с людьми. Вот. Общем, ну ладно, слава Богу, что мы живы. Я думаю, мы просто везем. Вот так лучше, что бывает. Надо всегда поспалить, пройду. быть гораздо хуже. Так что вот так, давайте. Тут. А, вот, а с этой стороны все вот как бы нормально А тут такая ситуация Человек еще якобы Ну, не якобы, вот он родился Ну, в общем, что я могу сказать Слава Богу за все За то, что я живой и здоровый Это самое главное Потому что Все это железо Оно В общем Его можно купить, восстановить А человеческая жизнь, она Поэтому Господь сохранил Помиловал меня в очередной раз А тут даже говорят Пришло время менять машину Ну не знаю Посмотрим Ждем эвакуатора вообще. сейчас будет тянуть машину Да не носил бы меня И Вот я приехал посмотреть раму коня Все, в общем, благополучно Я съездил на Сибирск Там уже все было Забронировано мясо В смысле, что раздал по клиентам Вот, ну сейчас вот смотрю Тут, конечно, машину мы поставили на прикол Еще раз пофоткал Тут Такое понимание, что помыслы у меня такие, что ремонтировать это просто ее, ну, не то, что нереально можно, но она уже очень старая. Вот, по всей видимости, придется новую машину покупать. Я, во-первых, хотел поблагодарить всех наших подписчиков вот и гостей нашего канала и вообще людей, кто молится ну, за нашу семью и за меня, потому что ситуация могла быть гораздо хуже. Человек вылетел в лоб. То есть, если бы врезались в лобовое столкновение, я бы не знаю. Что было бы, вот, то есть, спаси Христос за молитву, то, что я остался живой, вот, и э, всех, значит, ну, неравнодушных, так скажем, э, к нашей такой ну, небольшой беде, можно сказать, вот, э, те, кто неравнодушен э, к нашему образу жизни, чем мы занимаемся, э, я бы не отказался. Ну и вообще наша семья, конечно. Вот какой-то посильной помощи. Вот. Не то, чтобы я прошу, но если у кого-то расположится сердце, вот, я буду не против, потому что сейчас я буду собирать деньги для того, чтобы приобретать новый автомобиль. Такой же автомобиль, потому что в нашей местности он проявил себя очень хорошо. Я буду покупать такой же. Он вместимый, он проходительный. Ну, 4 ВД, в общем, у него, да. Я там и детей вожу и грузы вожу товары свои в город вот значит карты там описание все я в описании сделаю карты сбербанка вот и спаси Христос всех вот, кто поможет как в песне поется мы говорит люди добрые только мы говорит добра говорит так и не сделали это песня я просто как бы не в укоризну просто если у кого-то есть искреннее сердечное желание то ну, я вас тоже искренне благодарю, то сколько может. Так что, всех еще раз спаси Христос. Вот. А мы будем ну, сейчас заниматься, сейчас дальше там милиция, суды, там, наверное, всякие страх, страховые компании и так далее. Ну все, всем низкий поклон и благополучие. Все.